Yeah. yeah. yeah.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 задача до вас донести информацию и так мы с вами сейчас порисуем войти повторяю можно в любой из столов но я вам буду показывать путь именно с первого стола активировали вы 500 рублей как только к вам приходит первый партнер у вас вновь открывается новое место по броне спонсора далее второй человек и третий Получается 500, прибавим 500, получается 1000 рублей, и вам автоматически открывается а, второй стол. Более того, кто может прийти на второй стол, могут прийти ваши лично приглашенные партнеры по вашим броням. Может сразу человек зайти на 1000 рублей, и как только... Придет первый человек, вот даже представьте, человек начал движение сразу со второго стола. Он просто купил его за тысячу и пригласил себе человека. Он сразу с первого партнера возвращает 750 рублей, а 250 получает его спонсор. Развивая первую линию, вы должны понимать, что каждый ваш партнер, как только к нему встанет всего первый человек на второй стол, вам принесет по 250 рублей. Сумма небольшая, но приятная. Дальше. Второй человек и третий вам приносят по 1000 рублей. Получается 2. И вам система тут же покупает третий стол ценой 2000 рублей. Человек может сразу купить за 2000 рублей. Вы можете покупать всевозможные клоны. У вас есть такое право. Ваши партнеры могут приходить. Третий стул он полностью накопительный. Придет первый, второй, третий человек. Каждый из них принесет по 2000 вам рублей, накапливается сумма 6000 рублей и происходит автоматический переход в четвертый стол. Человек и сразу может ходить в четвертый стол, он может переходить по вашим броням ваши партнеры. И как только первый приходит, вы сразу получаете 3000 на баланс для вывода, а 1000 получает спонсор. Все ваши партнеры переходят и к ним только первый человек вы за каждого тысячу получаете, это ваш пассивный доход. А две тысячи идут вам на реинвест в третий стол. У вас опять открывается клон в третьем столе. Это же тоже очень здорово на самом деле. Приходит второй человек и третий. Каждый из них уже приносит вам по 6000 рублей. Накапливается 12 тысяч и вы автоматически уходите в шестой. А шестой все на вывод. Пришел к вам человек, вам 12. Пришел ваш собственный клон, вам 12. Пришел следующий партнер, вам 12. Под вашим-то клоном опять три пустых места. Ставьте брони и зарабатывайте здесь до бесконечности. Эта площадка, она очень легкая. Вот поверьте, очень легкая. И она вам дает возможность привлечь новый поток людей, которые следом за вами уже будут переходить на площадку Golden Ring Mini. Согласитесь, это очень круто. Также и вы можете здесь постоянно зарабатывать. Ведь за один всего пройденный круг вы зарабатываете 39 750 рублей. Тоже неплохие деньги. Даже один раз в месяц закрыли, вот вам, пожалуйста, стабильная зарплата. Почему бы что-то непонятно. Вы не стесняйтесь, вы позвоните. Я всегда буду рада ответить на все ваши вопросы. Ну, если у вас сейчас есть вопросы, вы можете мне их писать, я на них отвечу.